Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Ну, говорите. Да Быстрее говорите уже. Алло. Здравствуйте, компания Сириус. Чего Меня зовут Винои Вадим Сергеевич. Слышите меня? Ага, слышу. Скажите, пожалуйста. Наталья Владимировна, это вы? Да, это вы. Я звоню вам по поводу вашей задолженности. Угу. Вы кредитовались в микрофинансовой организации кредита двадцать четыре ноль третьего две тысячи семнадцатого года. Размер кредита составлял 16 279 рублей. А остаток по данному займу 33 561 рубль. Наталья Владимировна, почему не выполнили свои финансовые обязательства? Почему вы мне задаете этот вопрос? Уже документы еще не отправили. Не Зачем вы задаете этот вопрос? Ну какие вам нужны документы? Какие... Чтобы я была уверена в том, что вы обладаете правом требования. Да и вообще задавать просто какие-либо вопросы. Я по этому ну а почему вы не следите за состоянием своей задолженности? Обратились бы к первоначальному кредитору кредита 24, узнали, вот сказали бы, что я не платил. Слушайте, а вот... ну какая вам разница, почему я не слежу или почему я слежу? Вы э, что от меня хотите, я не могу понять. Я хочу, чтобы вы заплатили данную задолженность. Ну вот не плачу, через суд. Об... Давайте будем платить через суд. Mm, ну то есть от добровольной оплаты данного займа вы отказываетесь? Да я с вами вообще отказываюсь взаимодействовать, поскольку мне о вас ничего не известно. Вы не звоните ни с чем. У меня нет документов, подтверждающих ваше право. Вы... Ну, почему мне звоните? Почему вы нарушаете законодательство? Почему вы занимаетесь самым <coughs> Почему вы это делаете? Потому что у вас имеется задолженность. Так, это блин, подождите, да сейчас мне будут каждый звонить и говорить мне об этом, что я не могу понять. На ну, основании чего вы мне звоните? Что значит, вы пока я вы не заплатите, же, сейчас мне начнут звонить сказал, С, все, есть, все возможные сказал, мошенники. Да, что вы говорите? Докажите это в суде. Uh -huh. Докажите в суде право требования. Докажите, что нет, да, и тогда он будет вам счастье. Я уже, уже говорила вам об этом. Микрофон включите. Вы слышите, да? Тогда трубочку кладите, если не о чем говорить. Микрофон, говорю, включите и попрощайте. Какая не культурная компания, кошмар. У -у -у. Да не, мошенники нет. Сейчас трубочку положит. Приду тупо взыскатель блин хрена <свечес> <свечес> Алло, перевожу модератора говорить. Здравствуйте, компания «Сириус Трейд». Меня зовут Солдатов Данила Олегович. Идет аудиозапись нашего с вами телефонного диалога. Слышите меня хорошо? Нормально слышу, да. Аля Владимировна, это вы? Да. Замечательно. Ранее с вами уже созванивались. Звонок поступает в отношении вашего долга. В организации кредита 24 у вас был займ. От... Марта 2017 -го года в размере 16 279 рублей 90 копеек. На сегодняшний день сумма задолженности у вас составляет 33 561 рубль 2 копейки. Требование организации в течение трех дней произвести оплату в полном объеме. В случае, если же оплата не производится, соответственно, юридический отдел ваши документы передает, судебный реестр формируется. И, вероятнее всего, возможности в добровольном порядке, в установленные кредитором сроки оплату произвести у вас не получится. По какой причине изначально вышли на просрочку? В течение трех я не буду погашать задолженность вашей компании. Это требование вашего кредитора? Замечательно. Замечательно организация Сириус Я не заключала в сир Сириусом Трейдом никаких договоров, никаких Все кредитных правильно. обязательств. Все. Поэтому какие ко мне могут быть от вас вообще а претензии я не могу Где был эти был? право, право, требования, где они? На, ваш, на словах, на ваших, телефонных разговорах требовали. Да, да, и на телефонных разговорах требовали. Ну, да. Я с вами не заключала никаких договоров. В соответствии с ну. 230-м федеральным законом, пунктом 9 ваш первоначальный кредитор э, обязан уведомить вас. Письменном... Ну, он, он нарушил законодательство и не уведомил меня, подождите. понимаете? Что, обязан подождите? Уведом... Но он мне этого не сделал. Или... Этого не сделано, или курьером или. под роспись, конечно, не да, было они... этого сделано. Или любым другим способом предусмотренным договором между курьером и заемщиком. И должником, да. и не надо мне рассказывать. А когда я стала да, должником, никаких дополн... До каких никаких соглашений я не подписывала. Единственный способ ага. э, законодательства, единственный способ уведомления э, а, и вообще и на... юридически значимых документов, да. это... Почтой России, заказным письмом с уведомлением, да, либо курьером да. подростка. Это единственный законный способ, который, который, который не был использован для, для уведомления. И никакой другой, ни электронной почтой, они меня не обовестили, ни смс-уведомлением. Они меня не, не определили, поэтому будьте так любезны, свяжитесь mm -hmm. с э, с этой организацией для того, чтобы они, для того чтобы я могла с вами обсуждать какие-то финансовые вопросы, чтобы они уведомили меня должным образом. Вас уведомляли, Наталья Владимировна? Нет, не уведомляли. Скажите мне, каким способом меня уведомляли? У меня нет информации. Так, ну как, а, подождите, вы утверждаете, что меня уведомляли, а я а говорю нет, вам, обязанность. Обязанность подождите, у информации. вас должны, если вы а. у, у, уверены в том, что меня уведомляли, значит, у вас должна быть информация о том, каким способом. А я вам предоставлять эту Но можете не предоставлять, тогда Но давайте о погоде разговаривать будем, понимаете? Они, они, они обсуждают мои финансовые вопросы, мои персональные данные и так далее и тому подобное. А скажите, а что изменится после того, как предоставить эти документы? Потому что я, Мы решил, хоть, что... я, хоть, я по крайней мере, с вами буду общаться, как с моим кредитором. А сейчас я с вами общаюсь, как с телефонными мошенниками. А вы, вы вообще ни разу не производили оплату, Наталья Владимировна, ни разу ни в каком объеме. Что изменится? Вы платить начнет. вы уверены в этом, что я не производила оплату? Я вот вам говорю, что я производила оплату. Ну конечно, в семнадцатом году брали займ, уже двадцатый год да, не разобрал. Да, уже сроков, да, нас давности прошел прошел давным-давно, понимаете? Что я прошел срок исковой давности, ничего. что это вам дает, скажите? Ну, нет, ничего не дает. Собственно, и вам тоже ничего. Обязательства больше у вас нет перед кредитором перед. Слушайте, вашим? у меня вообще сейчас э, нет никаких обязательств, понимаете? Вот никаких у меня нет обязательств. Чем же есть я же Он вот, вот нет, есть. да то, что вы мне говорите, понимаете, это не, не, я никак не могу проверить. Да вы мне тоже говорите, что мне не приходило, да у меня Да, говорила я полагаю, и утверждаю да, и буду, и буду пришел, настаивать и, говорить, и предоставлять пришло, и доказательства этому в суде, понимаете? Угу, я угу. вас, понял, Наталья Владимировна. Понял вас. Такая вот, история. хорошо. Ну, все, в да? таком да? случае, извините за беспокойство, Ничего всего вам доброго, до свидания. Доброва, Хотите до свидания. решать вопрос только через суд, правильно понимаю? От да? оплаты отказываетесь? Да, через суд. Всего вам доброго, до свидания. До свидания. Алло. Алло. Алло. Алло. Ну говорите уже. Говорите! Алло. Алло. Алло. Алло. Алло, алло, алло. Не стесняйтесь, указывайте. Так, микрофон. Алло. Тут перед ними, блин. Пока вас не назовешь, да, определенным словом, вы не заговорите. Не пойду. Здравствуйте, забыли. Моя игуня, корректорская агенция, Сирин строит. Ведутся от заговора. Угу. Вы... Наталья Владимировна. Да, это мы. Наталья Владимировна. Обращаюсь в организацию кредита 24. Угу. Заключили договор с данной организацией и выше по нему на присоточную задолженность. Сумма задолженности у вас данной составляет 33 560 рубль 2 копейки. Плюс 139 рублей 19 копеек госпошли. Слушайте, у вас госпошли каждый раз по-разному звучит. 139, 149. Коллекторское агентство «Сириус строит». Ага. Документы где? Скажите, вы в добровольном порядке намерены решать? Вопрос ваше на Я говорю, документы где на переход, на переуступку прав требования у кого? Документы вы можете запросить у первоначального кредитуру. Мы можем я подтверждающую переступку права требования предоставить на адрес электронной почты. У меня нет э -э почты. В порядке вы намерены решать вопрос с вашими обязательно. Документы мне пришлите, пожалуйста. Как это у вас нету электронная почта? Ну как вот это так это нету, нету, не, не пользуюсь. 24? Ну вот когда-то была, теперь нету. Ну хорошо, Замали. Заведите по новому. Ну и что как? Ну присылайте мне документы, я вам в письменном виде отправлю свою новую электронную почту и будете мне отправлять, будем переписываться. Пришлите мне сначала документы. Наталья ну, Владимировна, да. вот объясните, пожалуйста. Я да. Же да я уже объясняла, зачем я буду что? это делать еще раз? Объясните мне, пожалуйста. Сколько можно объяснить? Вам, Давай Бабаеву, Шахову, там кому там еще? Разговаривать и не обращать внимания на то, что вы говорите. Да. Вы же умеете так разговаривать? В Умею, конечно, с перпендикулярно, с параллельно. Потому что собеседника надо периодически слушать. Так подождите, вы мне звоните, что-то говорите. Почему я должна слушать только вас и не говорить ничего вам? Я не слышу вас. Почему? Зачем вы отвечаете? Вы не разговариваете, привыкли манипулировать документами вместо того, чтобы... Подождите, -то, на... объясните, что значит манипулировать ваши У вас, кстати, у вас на руках, как, как говорят ваши сотрудники, Прожайте, есть судебный я, приказ. Я Почему я вы я им не я. пользуетесь? Еще Судебным приказом. Кромче. <свят> Слышишь, ты, алло. Ты, говорю, с женой со своим с мужем будешь так ну, разговаривать. Понял, ты Слышишь меня, да? Громче, я тебе могу еще громче сказать, я еще раз говорю, я мужу слышно, будешь своему это, это рассказывать. рассказывать. Мне очень жаль, на, это что вы, понабирали говорите. инвалидов на уши, понимаешь? Ну больше говорите, выговаривайтесь. там да мне что выговариваться, повышайте ты повышайте что ты идиот, вот, молодцы. ты, какую Уже такую Какую У меня она нормально зачем вы мне это мешает, хотите. она мне на уровне. Только чтобы избежать ваших обязательств. Придурок, блин, честно, я привозил. Думайте, все. Придурок. Там у меня никого нет. Может, дашь трубочку старшему специалисту? Нет? Без вариантов. Ну, говори. Юноша. Все. Сдох. Чунечка. Алло Давай Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Наталья Владимировна. А вы кто? Я Максим Владимирович, Дмитрий в компании Сириус Трейд. Отдел досудебного взыскания. Разговор с вами записывается. Меня Максим Владимирович извините, mm -hmm. а, Я так понял, что Наталья Владимировна это вы. Да, mm да. -hmm. Вернее, да? все? да. Mm -hmm. Наталья Владимировна, звоню вам в отношении ваших неполненных обязательств перед компанией Кредит 24. Вы mm -hmm. у них брали займ в 2017 году. Mm -hmm. На данный момент сумма задолженности составляет 3000. 30, 30, так, 700 рублей. Требование компании оплату произвести в течение трех дней. Какой компании? Что, что, какой компании? Требование какой компании? Сириус трейда Сириус Мы являемся на данный момент, да, владельцем не отправили документы. о том что 24 эти... отправлял? Да? Но когда? Мы должны отправлять, да? Ну, они не отправили, поэтому я уже вашим специалистам говорила, с которыми я общалась. Было бы неплохо, чтобы они отправили мне как положено, ним, а, вдруг, а вдруг, вы не являетесь его их представителем? Так я говорю. И зачем вы же я, к -24 я буду? 24. И спросите у них, они вам направят документы. В чем проблема там? Так Наталья, почему я вставит? должна звонить, когда по а закону они звонят? обязаны мне отправить? Что? Они обязаны. Обязаны по закону. Вот пусть они, они не отправляют. отправляют. В чем, а в чем проблема? Так это, это им нужно, и вам это, это нужно, правильно? Нет. Это первое, это вам надо понимать. зачем? ...выплачивать, а не мне. Понимаете? Это да. в ваших интересах закрыть этот вопрос. Это первый момент. Второй момент в договоре, если вы читали, да, образованный, если человек, в договоре прописано черным по белому, что э, заемщик должен сам следить за состоянием своего лицевого счета, понимаете? А что у нас это, выше, договор или закон федеральный? Ну так а, вот, если. Чем, а закон, при том, что в федеральном законе написано, это, что меня обязаны это, уведомить... Это, Заказным письмом. Су... Да, это не глупо, раз. это закон. Понимаете, да, закон так, это... Я, а вы закон называете глупой манипуляцией. Под запись разговора. Я по 29 девятой статье Конституции что... также записываю наш с вами разговор. И вы сейчас говорю, говорите, что... что закон ерунда. Так? Я, я, понимаю. Не сказал закон, ерунда, я Ну так сказал вот вот поэтому манипулировать документами. Какими, понимаете, ну каким образом так, объясните, пожалуйста, каким образом я манипулирую документами, которых нет. Вы на момент вы на данный момент манипулируете документами? Их нет документов, как я могу ими не манипулировать? Так вот, вы ими манипулируете, что якобы вам их не прислали, понимаете? А у вас есть доказательства обратного? Вы ну, у кредита 24 явно есть э, Ну, явно есть, и вы явно в уверены в этом? Вы когда покупаете, уверен, конечно хорошо, доказательства этому. Есть доказное письмо с уведомлением, как, ну, как минимум, там есть трек-номер, Но правильно? в электронном виде могут документы... Да не направить. надо мне в электронном виде по 230-му федеральному понятно, закону отправлять. За разговаривать. Нет. Прощайтесь. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Серио Стрейдж», шестонос Михаил Александрович, разговор записывается. У -у -у. Могу услышать Наталью Владимировну? Слушайте. Это вы Наталья Владимировна, У -у -у. правильно да. понимаете? Да. Прекрасная Наталья Владимировна. Да, Звоню вам по поводу по поводу вашей задолженности на mm -hmm. сумму 33 561 рубль 2 копейки mm -hmm. первоначальный кредитор по этому долгу у вас компания кредита 24 нынешний владелец долга компания сериус трейд то есть наша компания на данный момент Наталья Владимировна требование компании оплатить сумму задолженности в полном объеме в течение трех дней требование где? в устном виде в устном mm -hmm. виде Наталья Конечно. Я услышала. Что еще? Бай. Как намерены с требованиям сданных в, в судебном порядке. У вас же судебный приказ mm. есть, пускайте его в дело. Это решение компании будет без вашего участия, Антон yeah. Владимировна, принимать. Ну, Конечно. И тогда... И тогда не участвуйте. Что тогда? Тогда в этом празднике жизни не принимаете участие. О чем, здесь, о чем Речь вообще, Речь идет о, о том, что э, вообще она ни о чем, в принципе, не идет. Вы не слышите меня, я не слышу вас, понимаете? Вот и все. Вы когда я вас, прошу, том, когда понимает, я вас прошу, когда я вас прошу отправить мне документы, подтверждающие ваши право требования, вы отказываете, понимаете? А вы что-то просили у меня, Наталья Владимировна? Я у вас, я не неоднократно Понятно. разговаривала, вы же, я, вы же не мой кредитор, лично вы, правильно, получается, компания мой кредитор, я обращалась неоднократно через ваших специалистов, в том числе и через вас с вами, мы тоже общались, о том, что... Нет. Нет ну, слава богу, значит, с началом нашего общения поздравляю вас. Так вот, неоднократно обращалась в вашу компанию с просьбой о том, чтобы мне прислали документы с заказным письмом, желательно с уведомлением, нежелательно с уведомлением, для того, чтобы я могла ознакомиться, с, вашим, с вашей причастностью к моей жизни, понимаете? Но вы этого делать не хотите. В устном виде вы выставляете требования, но в устном виде я вам говорю, что вот оплачиваю устно. А не, та, та, та. Да нет, же, нет же, Помимо помимо того, что устное требование, в устном виде вы, видимо, и оплачиваете, поскольку платежей у вас никаких нет. Ну как же, и требований нет, понимаете, и платежей нет. Требования-то есть, Наталья так Владимировна? Где, я ну, я хорошо. его слышу. Да? Хорошо, хорошо. Но ну, допустим, Наталья Владимировна, допустим, у вас, когда первоначальным кредитором компания Кредита 24 была, вы тоже никаких платежей не вносили. Так что изменилось? А, а кто такой сказал, что я не вносила никаких платежей? У вас какие-то есть документы подтверждающие то, что я не вносила платежи или что? У меня есть информация Наталья Владимировна. У что? вас есть информация, но у вас нет документов, понимаете? Продают. Да причем здесь документы? Мне не нужны документы, чтобы видеть. Соответственно оплаты ваши их и так без У вас вообще нет никакой информации Понимаете, вот лично у вас Вот вы мне звоните, вы не можете предоставить Вообще мне никакой информацию. А вы что-то спросили, Наталья Владимировна Ну хорошо, Это хорошо Я задаю вам вопрос, ответьте мне пожалуйста На вопрос, какого числа э, Произошла переуступка права требовать Из понятия Отлично Вот видите, вот начнем с этого Следующий вопрос Неоднократно ваши специалисты мне говорят о том, что вынесен судебный приказ. Какого числа вынесен судебный приказ? Я вам об этом не говорил. Номер а уч... не... Ну, я говорю про... про ваших специалистов, <с, да. Домки, да. с которыми ну, я записываю. Да. Так вот, какого числа? Без понятия. Без понятия. Вот номер без номер понятия. дела, номер судебного приказа. Можете задать мне еще четыре вопроса. Вот видите, так вот не видите. на один вопрос, вопрос вот, мне не ответить как как дальше. А, а, какого числа первоначальный кредитор... Вопросы, нет, ну подождите, но ну, я просто вам хочу сказать о том, что вы вообще в принципе ничего не знаете. Какого числа первоначальный ну, кредитор вам. уведомлял меня э, в соответствии с 230 федеральным законом? о том, что произошла переуступка права требований, и каким образом он меня ожидает. 230 федеральный закон регламентирует время. и время, Вы внимательно почитайте. Нет, нет, нет, вы внимательно почитайте 230, 230 федеральный, закон. федеральный закон, просто общаясь с вами, я его изучила уже вот и до. Это прекрасно. И если, ну вот, вот, а, вот вам того нет. же советую и желаю, как бы, чтобы вам было проще общаться. Спасибо, Наталья Владимировна. Пожалуйста. советов разберусь. Угу. А, как вы считаете, Наталья Владимировна, я имею какое-то отношение к первоначальному кредитору? Компания имеет отношение к первоначальному кредитору? А я имею какое-то отношение к вашей компании? Самое непосредственное. Наталья нет, не имею. До тех пор, пока у меня компании. нет документов, пока я официально не уведомлена, я не имею к вашему по 385-й стадии, я не имею отношения к вашей компании никакого, понимаете? Имеете Ну, этого для этого, умеешь, для этого вам, вам отрицать, это, вам, вам это нужно подтвердить, понимаете, каким-то образом волшебным, чтобы я была уверена в том, что вы имеете к этому какое-то отношение. Это прекрасно, Наталья Владимировна. Прекрасно, что вы так считаете. Можете оставаться при вашем же мнении, я вас парюс не буду. Собственно, как вы а что, что мы оставаться? на данный момент имеем, это сумма долга в 33 тысячи. Ну, ну, ну вот я вас его. поздравляю, раз вы имеете сумму долга. Если у вас долги, значит, оплачивайте их. Ваш долг, Наталья Владимировна? Мне у меня нет, нет долга. долга. У меня нет долга. Мы ну, непосредственно, Наталья Владимировна, на тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят один рубль две копейки у и госпошлина на девять рублей девятнадцать копеек. Долгом это будет? Долгом это будет признано по решению суда? Нет, Наталья да. Владимировна, вы будете Ах. признаны должником ну, по решению и суда. И должником а, я буду задержаны. признана, А, а пока вы видите, у меня недолго не нет, признана. долг только вот ну, ну перед родственными может быть. Почему? Да, потому что я а, мне сегодня так сегодня удобно. Сегодня. Вот Но мне сегодня. так нравится, я понимаете, разговаривать параллель. Вы не слушаете, вы не, слушаете, вы говорите, не отвечаете не. на мои вопросы. Ну, ну хорошо. хорошо, что значит не отвечать на ну, вопросы? Вот владею. вы не можете, потому Но что вы не владеете сегодня. информацией. Вы как-то поправьте, поправьте, пожалуйста, либо гарнитуру, если она у вас, либо телефон как-то, ну, не знаю, либо вытащите изо рта посторонние, вас слышно очень плохо. Извините, громче, громче. У, громче, у меня достаточно, хора... начало разговора было прекрасным, потом вы что-то совершили, то ли, не а знаю, то доедаете вы, то ли... Не, вы, то ли... видите, в чем дело? Н ничего я не кушаю, ничего, ни в коем случае. Ну, значит, по -по -по потормошите гарнитуру, может быть, в ней проблема. Нет, Наталья Владимировна. Все прекрасно. Все абсолютно прекрасно. Вы же меня слышите, слышите? Я просто плохо слышно, не очень комфортно вас слышу. Мне ничего страшного, громко и сделать, я громче. У меня громко, нормально, наук. Гарнитуру. У меня нет, Наталья У меня идет гарнитуры, я же не работаю, я же не работаю. Мы с вами разговаривать. Я диалог, звонок. Вы угу. были вынуждены на освобождение. А вы уже тут следующий звонок. Хорошо. Вынуждены Хорошо. Давайте всего доброго. Трубочку положить и нажать звонок. Решение разговора нужно нажать трубочку. Алло. Меня зовут Бояринцева. Надежда Юрьевна ведется запись разговора. Mm -hmm. Наталья Владимировна, вы? Mm -hmm. да. Мы, да. в отношении вашей задолженности на сумму 33 551 рубль 2 копейки. Микрофинансовая компания «Кредит РУС» оформила вы займ в марте месяца 2017 года. До сих пор находитесь на просрочке. Угу. Требование компании в полном объеме в течение трех дней закрыть данный долг плюс еще господственно в размере сто тридцать девять рублей, Треб девятнадцать закрывать. Требования какой компании? Я вам представилась вашей компании или другой кредит первоначального кредитора. Я вам первоначального кредитора назвала. Хорошо, вы, вы как работаете? По сессионному Это... договору ваш Это... долг был продан в коллекторскую компанию «Сириус uh Трейд». -huh. Где документы о том, что э, долг продан? Вас уведомляли по адресу, который вы ранее указывали. Каким образом? Краснодарский край, город. Мой адрес? Слушайте, отлично поставьте. Я вопрос. еще раз я задаю вопрос, потому что меня никто не уведомлял. Поэтому я спрашиваю, каким образом меня уведомляли. Я а... еще не отвечала на ваш вопросы, вы меня стали перебивать. На данный адрес вам были отправлены документы, подтверждающие о том, то, что произошла переуступка права требования. Также сами мои коллеги неоднократно связывались по решению данного вопроса. Вопрос не, <связывается> <связывается> <связывается> не решается. На вопросы ответы дается. Так вот, документы, документы мне никакие не приходили. Первоначальный кредитор о том, что произошла переуступка прав требования, меня не уведомил. Понимаете? Поэтому поэтому как я не могу понять ваше отношение к этому всему, и вашим коллегам я тоже говорила об этом, что было бы неплохо, если бы отправили мне документы, подтверждающие это. Мы вам ничего отправлять не будем. Ну, не отправляют тогда. Вас, нет? Вас очень плохо слышно. Вы не могли бы гарнитуру поправить? Я я нет, ненормально. нормально. Все шипит трубки. А почему вы документы не заказали? Вам мои коллеги же неоднократно звонили, и вся сложность в документах. Я... Подождите, что значит не заказала? У меня есть все разговоры, записанные с вашими коллегами, и с вами в том числе я записываю разговор, где я говорила о том, что будьте так любезны, отправьте мне документы по почте России с заказным с уведомлением, для того, чтобы и, у вас, чтобы и у вас было доказательство того, что документы отправлены, и я бы их получила. Наталья Владимировна, вы меня сейчас, к сожалению, не слышите. Я вам говорю о том, что вы самостоятельно должны заказывать документы. документы. Я не должна. Нет, нет, нет. Существует 230-й федеральный закон, по которому и первоначальный кредитор обязан... Не я должна у кредитора по закону заказывать документы, а он должен был уведомлять меня. кредитор. Что? Кредитор Наталья Вадимовна, вы сейчас ответили на свой вопрос, самостоятельно оперируясь на закон 230. Ненасильный на кредитор должен был уведомить. Уведомить, да. Если, если если вы внимательно почитаете закон, то там будет написано, каким образом уведомление происходит должника. Да, пожалуйста серус стра это какой ваш кредитор понятия не имея какой он ваш мой кредитор а, почему, вы, почему вы требуете от нашей компании того что я вам объяснила подождите мы... вы когда приобретаете пакет документов да, должников своих вы убеждаетесь в том что все корректно оформлено или нет